Всем привет, это Тим Ризу! Короче, тутория. А, у нас подготовлено три трюка для вас, которые в конце третьего выпуска превратятся в наикрутейшую связку. И сегодня мы будем изучать трюк номер ван. Как он называется? Забыл текст. Джобс Ау! Вам нужно уметь базовые элементы: это задние, передние и боковая. Этот элемент выполняется в сторону винтов. Как узнать в какую сторону у вас винты? Проници на плоскости 360, например, влево или вправо. Кажется, у меня влево. Так как у меня винты влево, левая рука опорная и левая нога вытянута. Несколько нюансов: ваш джокс должен быть на краю барабета. И второй нюанс. Ваша опорная нога должна быть подтянута к вашей джобсу. Как только мы определились с исходным положением, нам нужно сделать подводящее упражнение. Свободной рукой делаем мах к опорной руке и опорной ногой толкаемся и просто спрыгиваем в сторону. очень классно получился сход, Первый подходящий упражнение, переходим ко второму, Свободно рукой встаем движение в диагональ и в прямой ногой делаем мах. Чтобы выполнить элемент на 100%, достаточно просто отклонить плечи назад и сделать то, что делали во втором подходящем. В следующем туториале я научу вас сделать колесо Зене.